У Минского автозавода линейка машин заметно свежее и разнообразнее. У него есть более современные кабины, собственные мосты и даже моторы и трансмиссии, так как МАЗ загодя создал несколько совместных белорусско-китайских предприятий. В частности, завод МАЗ Вейчай делает дизельные и газовые моторы мощностью от 190 до 460 сил.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 Um